Ушел, и осталась в душе пустота, словно в небе дырище черная. Я, наверное, неправильная, не та, неугодная, обреченная. Я пыталась заполнить дыру целиком, смехом, шопингом, кавалерами, запивала ее дорогим коньяком, зажрала ее эклерами. Не срастались края этой блядской дыры, только ширилась рана жгучая. Пьянки, жрачка и секс не лишали хандры. Не лечили, а только мучили. И тогда я подумала, Это вранье отдавит душу ненужным временем. Ты же был и любил, значит, место твое, А дыра заживет со временем. Я остыла, вдохнула, простила, И вдруг крик сменился усталым шепотом. Заросло, отболело, прошло как недуг, Но осталось ценнейшим опытом На душе тонкий шрамик. Почти не болит, чуть загнит от того, что прожито, а на жопе добротный такой целлюлит От ебучих моих пирожных.